Всем привет! Меня зовут Малинска Людмила, и сегодня мы с вами разберем мой заказ по 16 каталогу. Классный, вкусный, ароматный заказик. С чего же мы начнем? Давайте. Вот такой вот водитель. Вся продукция в этом заказе взята на скидки. Те, что у нас были в прошлом каталоге. Акция сейчас я приобрела со скидками до 70% на один продукт. Вот такой вот пятновыводитель я взяла себе. Код 3062. Классный. Хорошо отстирывает любые пятнышки. Гель для стирки. Это идет у нас для цветных тканей. Код 11843. Он сохраняет цвета, восстанавливает яркость ткани, эффективно удаляет пятна при низких температурах, не оставляет разводов. Объем данного геля 500 мл. Он приравнивается к 3 кг обычного порошка. И вот такой взяла для белых тканей. Код 118 Конечно же, как же стирать белье без наших любимых кондиционеров для белья. Этот у нас идет 118-56 код. Вот, запахи классные, ароматные, ненавязчивые. И очень долго держится на белье. И взяла вот еще вот такую вот утреннюю свежесть 118 и впервые взяла Гринли, биокондиционер для белья. Попробовать его. Это цветочный микс. Код данного кондиционера 10 895. Вот такие вот у нас есть шампуньки классные. Это до заказа с прошлого каталога мне заказали. Код 70... 7770. Объем 400 мл. Этот шампунь у нас идет укрепление и блеск. И еще один вот такой вот шампунь, тоже объем 400 миллилитров. Сила и энергия. Идет для ослабленных и склонных к выпадению волос. Код данного шампуня 1317. Также сейчас у нас тоже из серии Ботаник появились такие вот новинки. Клюквы и кинжевики. Зимняя защита для всех типов волос. Объем данного шампуня 250 миллилитров. Код 1288. И вот такой вот еще тоже для всех типов волос 1289 также вот сейчас новинка у нас появилась в каталоге объем 300 миллилитров мыло крем-мыло для рук код 2873 это у нас идет с минальным маслом и молочными протеинами роскошная свежесть также такой вот еще есть клубничка тоже объем 300 миллилитров, код 2874. Вот таких я два взяла с миндалем, это мне заказали. Себе я также взяла на купончике жидкое мыло, оно мне вышло вообще почти за копейки. Код 2742, это у нас груши. Ну и вот такое вот мне еще заказали тоже. Жидкое мыло с бананом 25-35 объем 200 миллилитров. И еще, как вы знаете, у нас есть такие классные щеточки. Силиконовые не очень мягенькие. Код 113-17 вот розовая. Девушка заказала. Вот такие вот помадки 40814, вот у нас помада для губ и маркер подводка для глаз, черный цвет 5791, также у нас такие вот классные вещи есть для волос, это пудинг для волос с авокадо, код 2481. Конечно же, пока сейчас у нас действует акция на прокладки. При покупке по каталогу от 500 рублей прокладки идут по акции с огромной скидкой. Делают вот ночные. Код ночных 11295. Нам, девушкам, они всегда нужны, а у меня еще и дочь взрослая, поэтому нам они пригодятся. Также есть дневные гигиенические прокладки с невоночным чипом. Код 11289. Упаковочки 10 штук. Таких вот четыре штучки взяла. Ну и, конечно, ежедневные. Как же без них. Код 11288. Их тоже четыре штуки. В моем заказе. И еще очень долго не было пластырей. Ждала их. Сейчас они появились. Ножные пластыри. Код 1106. Взяла сразу две упаковочки. Так как они очень редко бывают, их быстро разбирают Ну и теперь Давайте с вами начнем Вот такие вот парфюмчики Классные у нас есть Весадовита Код 3140 Все парфюмы я взяла На скидочке Которые нам предоставила компания За наш товарооборот в прошлом каталоге Вот таких я три штуки взяла но У меня их уже заказали также помаду 4994 еще заказали мне. А вот такую водичку я очень обожаю, люблю ее. Это я взяла себе. Код данной водички, Мурмур, 3086, объем 50 миллилитров И взяла вот такой вот кафе. Дочке нравится, взяла ей код 3163. Еще есть вот такая вот водичка. Марсель. 3078 код. Она тоже классная, ароматная. Средний. И не резкая, и не сладкая. Аромат у нее средненький. Да, еще вот вам забыла показать в такой серии ботаники. У нас идет дневной крем. Объем 50 мл, это 60 плюс. Код 0786. И также вот... В комплект он идет у нас ночной крем тоже из этой же серии 60 плюс 0787 кстати себе еще заказала вот такие вот классные патчи и всего они у меня вышли за 300 рублей чем-то точно не могу сейчас сказать 0946 код так как я их взяла именно по скидке по купонам которые у меня были ну и конечно в преддверии нового года готовимся заготавливаем подарки для наших любимых мужчин. Вот такая вот водичка инкогнита Заказала. 32,17. Все у меня ароматы идут со скидками. Вот такая вот интенсив. Тоже водичка для мужчин. 32,05. Дон Леон. 32,56. И ланцелот. 32,40. Такой вот у меня классный, ароматный получился заказик. И, конечно же, подарочек от компании. Классная открыточка. В честь дня рождения компании Faberlic. Именно сегодня, 28 октября, день рождения компании Faberlic. 25 лет, как она на рынке. Вот Такие вот классные пожелания. И вот такой вот у нас классные каталоги. Следующие 17. -е. Уже готовимся к новому году. Через две недели стартуем. Хочешь с нами? Присоединяйся, в мою команду. И расскажу в подробности в следующем каталоге. Можно будет получить вот эти вот классные водички в подарок всего лишь за 1 рубль. Есть вопросы? Задавай, пиши в комментариях. Подписывайся на мой канал. Ставьте лайки, буду очень рада взаимодействовать именно с вами. Всем пока-пока.